Всем привет! У Геранта вышел выпуск, как всегда, в понедельник. Новенький. Так что давайте заценим. Поехали! Привет! Поехали! Раты плюс монстр гибрид. Мини-серия. Мини-серия. А, они Карла уничтожили. Так Раты уничтожил. Раты? По-моему, да. Сейчас посмотрим. Не, это был КВ-2 или КВ Блин, как его расплавило, КВ жестко какой-то КВ- какой-то, какой я не помню, КВ-6, КВ-2 КВ-6 Подожди, они не, не умерли с Карлом? Умер именно слоник Это Карл Карл, Карл умер А голова осталась, Головешка маленькая осталась Так что, как он тебя будет им двигать? Давай, двигайся Ой, так он еле-еле его двигает, смотри он ему управлять не может совсем. У меня есть сила ТНТ А, чинить. А, этот вырубился. Доктор ЛТГ, срочно, нужна реанимация. Давай. Ты видела, за елочка? Уже готовится к Новому году. Быстрее, доктор ЛТГ! Где? Где ты ЛТГ? Давай, открывай. Глухой дед, бородед, блин, старый. Ни хрена не слышит. Во. что помощь Че, он вырубился сразу видимо все силы закончились ух ты ты голова не поменяет а выбирать подходящую нет не, не Примерочные раты. Это похоже как у раты голова. М -м, нормально. А вот почему. Сейчас будет раты против монстра, монстра гибрида. гибрида. Так, подожди, может быть это будет монстра гибрид? А, вот нет, таки? раты плюс монстр гибрид. Вот. Раты? Взял голову. Монстра гибрид. То, получается Карлу просто взяли... Ты мой новый напарник. Какая наша цель? Убить КВ6. Ты жестко а какие-то какие терминаторы. Просто они ты... наём, как наемные убийцы такие, а что нужно сделать? Убить, Убить КВ-6. КВ Блин, да, получается, смотри, мы ставят голову нового чувака, у него новое дополнительное сознание. Да. Можно а, бесконечно а, а перебирать. Как, получается, умер все-таки. Ну, получается, как бы да. да. Как бы жестоко. Жестоко. Жестоко. Ну, посмотрим, как они справятся с КВ-6 в следующей мини-серии. Пока.